Вся. То есть были в полной уверенности, что я читаю про себя трек о том, о том какой я крутой и классный, и надежный и прочее. Вот. А потом уже только через некоторое время я как бы, рассказал людям, что это на самом деле мой товарищ и что я про кое-что всего а не про себя любимого. И, ну то есть, До кого-то дошло, конечно. Там вообще есть сокопероника, mm -hmm. а деколоты нет. Тогда расскажи про трек, который тебя жутко бесит. Да, вот Павел Топский, Это, контракт, <laughs> жутко бесит. это не знаю, я в каждом городе приезжал, уже прошло тысячу лет, и кого мне просит его исполнить, а меня уже рвот на позывы, горло подкатывают. каждый раз я слышу первые нотки. Я поняла, да, я, я готовилась я э, к... Я... к интервью с тобой, посмотрела твое интервью, я была готова к этому, я знала, на что иду. Я, кстати, твои тексты показала одному психологу. Я говорю, слушай, я не знаю, как бы ко мне сегодня чувак придет. Вот такой, я вообще не знаю, кто, как с ним себя вести. Она мне знаешь, что сказала? Беги! Но видишь, я здесь. Поэтому продажу. Нет, нет, это такой, знаешь, разнорабочий психолог. Ну, Слушай, у тебя скоро концерты большие в Москве, в столице, да? А, да. Да, да, да. да вот. Рэп. Что готовишь? Рэп. Так. Очень, да, концептуально. Кстати, сейчас так многие зарабатывают деньги. Рэп, это, да, да, у тебя какие-то будут сюрпризы секреты? Угу. Какие-нибудь сюрпризы, да, секреты. Да, да, да. Тайные ну, гости, новый материал. Ну, во-первых, я хочу, ну, не то, что хотел хочу, а соберу большую часть всех, кто у меня был на релизе, всех своих старых друзей. Вот, вот еще мы приготовили в небольшой сюрприз в виде... Это называется сюрприз, вот только. Поэтому он только не должен остаться секретным. Ну, Но, да, я думаю, будет очень масштабно и весело, и все знакомые лица, будет круто. Круто. То есть ты прям будешь удивлять и удивлять и удивлять. Я yeah. а, Каково это проехать столько городов? Ты был в туре, да, и сейчас, по-моему, находишься в нем. Да, я не ошибаюсь. Да, я прямо сейчас в туре. Да, классно. Молодец. А, как это проехать 100 городов без бэк МС? Тебе тяжело вообще в туре? Как здоровье? Потому что я лично заметила такую тенденцию, что сейчас многие артисты, особенно молодые артисты, реально не выводят этот движ, и все сдаются, отменяют да. свои туры. Ты как держишься? Я старый закалки, как бы, Молодой человек. Я могу себе позволить. Я могу себе позволить как бы вообще все это делать. Даже глазом мормят. Плюс, ну, у меня была суперкоманда, и супермашина, и, и суперкопалка, все это круто, поэтому как бы, я не жаловался, и никто не жаловался, все знают, что это будет жестко, uh -huh. но все были готовы к этому, и, в общем я поболел, может быть, там, у меня два силы, uh -huh. раньше бы я, может, там, после этого не свалился бы на неделю, там, но... А как ты относишься к ребятам, вот, которые свои туры отменяют прям поголовно? И ну, ты считаешь что это нормально? Вот артист, Пуще. когда все так пусть! Пусть. О, да! Слушай! В одном из видео на концерте, ты сейчас поймешь, на каком, ты очень сильно приуныл на партию Фараона в треке 5 минут назад. И это видео, мы его, естественно, выложили у себя в Инстаграме, оно собрало у нас 500 тысяч просмотров, это наш личный рекорд. И я вообще предлагаю распечатать твоё фото, повесить у нас в офисе, как бы на удачу. Да, Но всех очень волнует, а что с тобой случилось в этом ролике, что ты приуныл? Я привыкнул от того, что этот трек, собственно, как и Павел Турский, ну, не Павел Топский, а трек Павел Топский, mm -hmm. тоже мне жутко надоел, и я не хотел его исполнять. Но кто-то из моих друзей сказал, надо, Тёма, надо. Я сказал, окей, окей, но я не буду читать. И мы просто не включили этот трек, я просто встал, убрал микрофон, как бы и смотрел на людей, вот, э, смотрел на их реакцию, что вообще происходит. Ну, и как бы немножечко устроил. Yes, да. yeah. а, ну но раз, на да. самом деле прикол -то в том, что как бы этот видос там давно лежал, uh -huh. но почему-то появился он в таком же даже через месяц полтора, я думаю, да. Не знаю, так что я думаю, что это скорее связано с обстановкой вообще в музоне, нежели с тем, что это было круто что было, то было, но я мечтаю научиться этому взгляду, которым ты смотрел тогда, <сёк> в этот момент на публику а, ну раз уж мы начали говорить про, про Фараона, наверное будет логичным, если я задам тебе все этот вопрос что <сёк> <Ты> думаешь <сёк> вообще по поводу распада Дэд Дайности, как так вышло и какие у тебя сейчас отношения с Фараоном я когда увидел новость о том что все ребята начали смешно покидать объединение äh, Дэд станцевал танец «Эй, наконец-то! Наконец-то! Чуваки просто реально из этого выросли!» И те амбиции, которые они в итоге перед собой ставят, они были гораздо дальше, чем просто быть обслуживающим персоналом для Вот даже так? Ну, я думаю, это стало так, как только Dead Dynasty переименовали в Фрауан Dead Dynasty. Ничего не могу сказать. Вот. Но, в общем-то, ты их терка, как бы, Я в них не участвовал. Более того, как бы, я не был особо с кем-то на общухе вот, mm -hmm. весь этот промежуток времени. Вот. Но чуваки вышли на связь, как только вот все это закончилось. Это не знаю. Они были свободны, и теперь модель телефона, паспорта... Ну, они, да, слишком переобрадовались просто. Ну, то есть, в принципе, в глубине души ты рад, что так вышло. Ты я злорадствуешь? Ну, нет, все не равно злорадствуют Если вы понимаете как бы ну, приносило мне какое-то, да, типа, реальную пользу. Uh -huh. А так и просто радуется чуваков, что они психологически типа, теперь чувствуют себя лучше. Вот, все. А у тебя какие отношения сейчас с а никаких. А, вообще? Она... а как они закончились? Эм, последний раз мы были на спорт AP презентации, по-моему. Э, вот. И он приходил с менеджером, с Олесей, просто гости ну, как бы, визит вежливо. Uh -huh. концерт, мы немножечко потусовались, я там, все, пожали руки, я подарил ему там, эту подвеску, вот у меня был там рисунок с сердечком, типа, с, этим, с молниями, вот, я сделал ему эту подвеску, типа, подарил ему, как бы там, подарил там, а есть что-то еще, и все, и как бы на этом, в общем-то, я думал, что я тихо, спокойно, как бы сейчас с ним доделаю дела типа, и все, вот, собственно, потом мы с ним виделись, сразу что еще вот на... Когда была афиша в папе горько, uh -huh. я с, с Пашей Мипом мы были, он мне помогал, типа ставил треки мне, в, в, в, в роли диджея у меня. Вот. И я как бы вот там, чтобы, чтобы их встретиться, я вот Пашу в Лепка, разборолся, прощался. Ну и как бы вот, собственно, это был последний раз. Ну вы прям захватили друг друга? Нет, скорее просто тишина в эфире. Uh -huh. вот. Я тебя услышала, и все тебя сейчас послушали, никуда не переключайтесь, мы уже очень скоро вернемся, пока уйдем на небольшую музыкальную паузу, а я пойду краснеть и брать фотографии, автографы, да. Ну куда же без Глеба Фараоновича-то, да, а? Никуда. Ну все да. хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Бля, я Мест... был, что, там, не знаю, с тем же Дэнни Браун, с сделал чего нибудь или там, с группой хоррор конечно, не но не важно. неважно. Но, как бы, да, у меня в приоритете немножко другие вещи, нежели просто поднять шумы, спирикат. Слушай, почему-то мы начали говорить про эти коллаборации, старые и новые. Как тебе новость о том, что фараон выступил на разогреве у группы Ленинград? У группы Ленинград? Ну, типа, если кто-то считает, что из шквар будет принимать, на самом деле, Хайло. Нет, я не считаю, что из Дашкуар, просто интересно, как ты к этому. Нет, а нет, каверзы были ага. все в прошлом выходе. Здесь больше не будет каверзы. Я тебе потом расскажу. Слушай, ладно, тогда перейдем к букинг агентству Waves Booking. С чего началось, почему ты решил букироваться там, и кто занимался букингом DPO до этого? До этого не было никакого особого своего букинга, бы Waves, и наш букинг, по сути. Вот, простой да, это наши партнеры, которые, в общем-то, нам вот все это помогли исполнить в жизни все наши планы и затеи. Вот. Но просто у них была такая предыстория, есть такой товарищ у нас, не буду говорить его имени, он тоже рэпер, в общем. И эти ребята взяли сделать ему презентации в Питере, в Москве. Вот. А там с ним приключилась такая не очень однозначная история, в общем, человек сошел с ума будучи уже в этом состоянии как бы они все равно все довели до конца, mm -hmm. и то есть это реально, я говорю, пацаны, вам надо память не поставить, потому что я знаю, насколько это тяжело общаться с людьми, которые вообще не в mm -hmm. ну, то есть, чуш, космос просто перед ними, вот, это реально сложно, а когда ты еще пытаешься сделать какую-то сложную историю, как там целый концерт, а то там целых два было, презентация альбома была, все дела вот, да, конечно, это сложно, и, типа, они меня вот в этом моменте чуть лиже очень. Вот, да и в итоге оказалось, что парни умеют работать, все хорошо. Круто. Слушай, расскажи, на одном из треков, называется он Hot Wheels, ты <сёк> поработал с продюсером Хот Шугар, да, <сёк> и мы вообще очень любим обмусоливать, когда наши артисты работают с западными, <сёк> поэтому расскажи, как так вышло, <сёк> как <сёк> вы познакомились? <сёк> про классики вот, а, современные, просто типа, в инстаграме пишешь вот good, man? Да <смех> ладно, <смех> серьезно? И просто все. так в инсте? Да, да, конечно. Это какая-то магия, это проще, честно. чем можно представить на самом деле, если ты реально что-то из себя представляешь, ты крутой, делаешь что-то крутое, естественно, другие такие же люди это замечают, понимаете, это ничего в этом нет удивительного совершенно. Посмотрите на бэби-тейпа. <смех> даже года по-моему не прошло еще вот. а, ну типа вот сегодня ночью вы едет вы ну, увидите просто кто там как читает и вы просто поймете как это легко на самом деле просто то есть типа будучи не знаю если бы кто-нибудь другой да там типа появился и подошел к этим людям и решил ну назвать их всех на релиз вряд ли бы это вообще вышло mm -hmm. на свет вряд ли бы это кто-то услышал но у этого парня получилось это не просто так ну, я говорю опять то uh, mm -hmm. есть, если ты адекватный, крутой и свежий, то такие люди тебя, ну, видят и ценят, То, цели, -то, то есть не так уж и часто. Mm -hmm. Mm -hmm. Исходя из этой магии, если тебе вдруг кто-то напишет uh, в директ в инстаграме, он покажется тебе очень крутым, ты вообще иди с ним работаешь. Так вот, с бэйбитейпом, такая же история произошла один в один, как ты говоришь. Понимаешь, я просто, типа, вот мне в свое время там, вайтпак, да, включил бэйбитейп, я говорю, ну да, круто, потом что-то прошло там несколько месяцев я что-то сел сам послушал вот и однажды просто выкладываю сториск я писуюсь типа там что-то дома не знаю uh -huh. хрень занимаюсь вот и слушаю тейп и он мне значит директ пишет типа о салют типа а это я да типа блин вот я говорю, тебя тоже шарит типа, ты там и за мной вот не прошло там в стиле месяца мы записали какой-то первые уже демки это круто, ребята. Вообще вот так вот раз-два. Главное быть, ну, типа быть собой и делать круто. Да, мы тебя понимаем и ребята, которые слушают нас, тоже понимают. Ура! Поэтому мы сейчас идем на небольшую Ура! музыкальную паузу, а я вам предлагаю закидать директора Бульвара ТПО своими сообщениями о сотрудничестве. Нет, да. надо, не <с next door> нет, не это, нет, сделайте это, нет, сделайте, пожалуйста, нет. <нт terceira> пожалуйста. <Нет. н Rebel>